Отец наш Небесный, я молю, чтобы ты открыл наше сердце для твоего Слова и помоги нам продолжать укрепляться. Часть того, о чем учил Раме, мы сделали. Мы поднялись в эту страну. И мы несем на себе благословение Иакова. И мы верим, что мы благословенны, как Минаша и Ифраим я хочу говорить о, на тему стремясь к почести вышнего звания в вишу есть такое выражение в послании к филипп Шауль говорит, я никогда не останавливаюсь. Он говорит, я чувствую, что Бог дал мне какие-то вещи, чтобы я их делал. Дал мне много даров. Но я не горжусь тем, что я такой талантливый. Я в верности пытаюсь все делать. Я хочу, чтобы мы почитали некоторые места Писания с филиппийцем. Потому что до того, как он сказал, что я бегу поприще э, в этом призвании Мессии Иешуа, мне нужно понять некоторые вещи, которые происходят в этом мире. Послание филиппийцам. Третья глава. Я начинаю с девятого стиха. Не найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машеха с праведностью от Бога по вере. Скажите мне, пожалуйста, что значит праведность от дел закона? Праведность отдел закона ⁇ это когда ты подходишь к Богу со списком того, что ты соблюдаешь. Вот видишь, Бог, я соблюдал Шаббат, я соблюдал это, соблюдал следующее. Скажите мне, пожалуйста. -да Верите ли вы, что до прихода Ишуа люди оправдывались праведностью от закона? -э праведностью от того, что они соблюдают заповеди? Да. Кто сказал да? Это э, христианское лжеучение. Не надо лже The, the это христианское учение. <говорит> так они это понимают. Но это, ну что я сказал, это совершенно неправда. <говорит> Но это, это неправильное <говорит> учение. <говорит> <говорит> это просто непонимание. <говорит> это непонимание. которая э, каким-то образом развилась, первоначальные отцы церкви в это не верили. Где-то а в, Где в 180-18 веке, веке это развилось. В... В некоторых христианских семинариях начали говорить, что евреи оправдываются соблюдением заповедей. И скорее всего, что у филиппийцев в Турции, в Греции и во всем этом регионе, когда они стояли у истоков мессианской веры, и они слышали Слово, и они хотели быть подобными евреями, <говорит> потому что они знали, что у евреев есть две великие вещи, какие? Есть Бог, который сотворил небо и землю, и есть истинный Мессия. Но как разделить евреев и неевреев? Как их разделить? И евреи соблюдают заповеди. А они евреи не соблюдают заповедей. И поэтому они, скорее всего, посчитали, что заповеди это то, что делает тебя достойным стоять перед Богом. Никогда Израиль не оправдывался соблюдением заповедей, но только всегда милостью Бога. И здесь Шауль просто указывает на это. Что значит милость Бога, который тебя любит? Он любит и прощает тебя. Он тебя настолько прощает, что берет твои грехи и возлагает их на Мессию Иешуа. И поэтому для того, чтобы не вдаваться в объяснение, э, сложное объяснение людям, которые не понимают, что такое иудаизм, И потому что это были филиппийцы, он говорит, что как вы получили благодать в Мессии, так верьте всегда что он любит меня, и поэтому он прощает меня. Надо нужно соблюдать заповеди. Даже не евреи должны соблюдать заповеди. Что у неевреев а, сын должен плюнуть в сторону своего отца? или если человек не еврей, он может своего ближнего обокрасть. Но все это заповеди. Заповеди — это порядок жизни. Если для того, чтобы английский выучить, нужно пить... Нет? А, если для того, чтобы быть англичанином, нужно пить чай с молоком, а для того, чтобы быть английским лордом, нужно пить английский чай и, что, и носить штаны в клеточку. Для того, чтобы быть евреем, нужно соблюдать заповеди. Это все. И ожидать Божью милость и молиться каждый день пусть Твоя милость э, возвеличится надо мной и говорить это во имя Ишуа Мессии, потому что это высшая точка милости и Бога. Если мы сыны Бога, то мы хотим самое высшее. Самое высшее — это не Мерседес-Бенц. И это не кольцо с огромным бриллиантом. И это не uh, много денег. И это даже не крепкое здоровье. Это милость в Иешуа Мессии. И то, что Шауль говорит филиппийцам, он говорит нам, каждый день, каждый раз просите у Бога, чтобы Его милость излилась на вас в полноте, чтобы Он простил вам ваши грехи, чтобы Он не вспоминал те плохие вещи, которые вы делали, и чтобы Его сила в нас задействовала, чтобы мы захотели быть в Его милости. И также Шауль говорит. Трубим, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машиеха, с праведностью от Бога вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Познать Его. И силу воскресения Его. -то -то. Познать Его. Первый раз слово познать мы э, читаем в книге бытия. И там написано, и познал Адам Еву, и двое стали одной плотью. Сейчас слово знание используют больше, когда ты читаешь какую-то информацию и пытаешься ее понять. Но в, в значении Танаха слово «знать», «познать», это означает с кем-то соединиться и стать одним. Мы, э, как люди, э, каждый человек — это комбинация различных э, даров, талантов и способностей. Но из-за того, что мы живем и живем в плоти, для того, чтобы муж познал свою жену, интимная связь также является связью э, э, узнать друг друга лучше поэтому написано что э, когда у вас есть интимные отношения в браке вы можете Лучше развивать их и познавать, и это может быть только в браке. <if> alone, Тогда вы можете познать друг друга и станьте one одним чем-то совершенным. Но еще говорит, когда мы умираем, временно до большого воскресения, мы находимся вне тела. И там мы узнаем Его. И опять есть слово «познать». И он, и он говорит, что мы будем как ангелы, без интимных отношений. Но что-то раскроется внутри нас, без плоти, и мы сможем познать Бога, то есть соединиться с Ним. Но но здесь Шауль намекает на то, что пока мы ходим по этой земле, мы все еще, да, можем узнать его. Но если мы только уделим этому достаточное количество времени, если мы уделяем этому время, как ä, муж уделяет время своей жене, но это что-то очень похожее. Это не интимные отношения в плане секса, но это какое-то соединение с небесами, которые наполняют тебя эмоциями и откровением с небес. Поэтому всегда в священных писаниях есть эта параллель к отношению между мужем и женой и между Богом и его людьми. Но мы слишком заняты. Мы очень заняты. У нас нет времени для Бога. Молимся во время э, того, как мы едем на работу. Но Ишуа говорит, зайди в свою комнату, закрой за собой дверь и удели время отношениям с Богом. И тогда в результате этого ты почувствуешь силу воскресения из мертвых. Я никогда своими глазами не видел, как мертвый человек воскрес. Я это провозглашаю каждый раз, я молюсь об этом, но ни разу не видел это. Кто-то видел здесь мертвого воскресшего, тоже не видели возможно, с Божьей помощью. Но не на это намекает Шауль. Он говорит, что сила воскресения существует в этом мире. И говорится не только о том, чтобы поднять мертвого, Иногда люди находятся в таком состоянии, что, что ему хочется лучше умереть, чем быть в таком состоянии. Кто знает, о чем я говорю? Иногда человек находится в таком состоянии, что он предпочитает умереть, чем продолжать так жить. Но если ты в это время возовешь своему отцу, и Шауль говорит именно об этом здесь, он приносит тебе что-то с небес, с того, что ты знаешь его, и эта сила поднимет тебя. И вдруг ты э, как будто очнешься. И ты подобно пророку, скажешь, я был мерв, но теперь я жив. Кто это переживал? Это то, о чем говорит Шауль ты можешь быть э, попугаем и э, соблюдать все заповеди и можешь быть более мертвым, чем мертвый но ты можешь соблюдать заповеди из твоего желания и полагаться на Божью милость и иногда переживать эту силу воскресения из мертвых но Шауль говорит чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерти Его. Что значит участие в страданиях? Вы знаете, что сейчас в Сирии и в Ираке происходит война. И вы знаете, что очень многие верующие в Ишуа э, погибли за свою веру. Это здесь, об этом написано. И они, и они верно шли за Ишуа до конца своих дней, и не захотели отвергнуть его, и из-за этого они умерли. Они не захотели принять ислам, и они погибли. Иногда это не очень интенсивно. Иногда по-другому все происходит, а иногда бывают и такие события. Три друга пророка Даниила, друга Ирины, партнера по питанию, они были готовы умереть и не оскорблять имя Бога. То же самое. Но иногда мы в искушениях не таких агрессивных и мы идем на компромисс. И боимся сказать о нашей вере. И как результат, мы э, нашу жизнь в вере, мы спускаемся на несколько уровней. Нет никакой замены Иешуа. есть разные пути в этой жизни люди ищут дверь к небесам но без ключа который называется корень Давида невозможно открыть дверь и если ты стыдишься Его, Ешуа сказал, то я постыжусь тебя перед ангелами. Это не uh, требование сейчас метать бисер перед свиньями. Это не требование uh, идти сейчас во все конторы здесь в Израиле, и кричать, я верующий в Ишуа, дайте мне новый флаг. Но, пожалуйста, я вас прошу, не стесняйтесь вашей веры. Потому что Бог дал вам эту возможность. Вы первые из народа Израиля, которые поверили в Него. И иногда эта возможность прогибаться очень плохо влияет на наших детей. Они видят плохой пример. Я нашел э, места в, Священно... в Новом Завете. В одном написано в послании к Колосянам. А второе в послании Коринфянам. И в колосянам он говорит, я передаю вам мир. И мир вам от меня и от Луки. Помните, кто такой Лука? И от Димаса. А в другом послании он говорит, только uh, Лука остался со мной. А Димас uh, возлюбил этот мир и оставил веру. Помните эти места писания. Вы знаете, о чем здесь говорится. Что не только сегодня искушения работают. И тогда, во времена Шауля, они тоже работали. И не каждый стоял твердо против этих искушений. И даже близкие партнеры Павла могли э, оставить его. И вот мы живем здесь в такой реальности, когда есть огромное давление на наших детей. Через телефон ты можешь открыть и увидеть весь мусор этого мира. Ты сидишь со своими друзьями, они показывают тебе разные глупости. Я уже не говорю про взрослых. <coughs> Подумайте, под каким, э, под каким давлением находятся наши дети. И я э, возвращаюсь к этому стиху, который я процитировал вчера. Нам невозможно, но Богу возможно все. И... и еще особенно мы должны надеяться на милость и на благодать с небес не на себя господь помоги моим детям помоги мне Помоги мне не просто выстоять в э, трудностях веры, но также и продвигаться. И в Коринфе нам написано, что Бог будет проверять, как мы живем, что мы вложили в наш дом, и в плане веры тоже. Как мы воспитывали наших детей? Как мы переживали за это? И здесь я хочу поговорить о наших основах. Откуда мы? И давайте мы откроем книгу из 36 глава. С 26 по 27 стих. 25, 26, 27. Давайте вместе прочитаем. Якра. Язикил, 36 глава, 25, 27. תהוּא יתיקר יקודם בַיּוֹם בְּיִבְרִית. וְלִקָּח֩ הַחֶם מֵכֹל אֲשֶׁר שָׁמַע שְׁמַע שְׁמַע שְׁמַע שְׁמַע שְׁמַע וההבתי אתכם אלدمתם, וזרקתי אלכם מים תחורים ותחerten מכלתם אתכם, ומי כל גילו ליכם תחerten. ונתיתי לכם לב חדש ורוח חדשה, אתן בקיר בכם, וasherotti את לבה אבן מיבשרכם, ונתיתי לכם לב בשר. ואת רוחי נתנה בקיר בכם, וasherתי את כל את, את אשר בחוק בחוקאי תלכו, ומשפתי תישמרו וasherתים. ויישבתם בארץ אשר נתתי לעבותיכם, והייתם לי לעם, והנוכי היה לכם לאלוהים. יבזמו вас из всех народов, יסבירו вас из всех стран, יפרדו вас в землю вашу, יאקרפלו вас чистой водой, ועציסיתесь את всех скверן ваших, את всех идолов ваших очישו вас, ידאם вам сердце новое, ידוח новый דאם вам, יבזמו из плоти ваше сердце каменное, ידאם вам сердце плотяное,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 Здесь Бог, во-первых, обещает, что Он э, вернет нас из рассеяния. Он сделает э, такой э, кибуц-галует, э, собрание рассеянных. Но здесь Он нам сообщает, что он будет с нами работать на трех уровнях. Во-первых, он хочет, как здесь написано, очистить нас от сквер наших, которых мы собрали в рассеянии. А, это как идолы, а? Ск скверны, а! Скверный грязь. Мы, как верующие, пытаемся следить за нашими словами. Но иногда священные писания говорят очень агрессивно. Если вы помните, в Захарии там был uh, первый великий первосвященник Иушуа. На русском написано, в русском переводе, скажи ангелу, чтобы он снял свои оскверненные грязные одежды. Скажи, чтобы ангел снял с него грязную одежды. одежды. Но на иврите написано, что такое «бгадимым цуа». Одежды запачканы испражнениями. И Иешуа тоже э, достаточно жестко говорил с людьми. Он говорит: э, пс, вы э, род псов, дети ну, собак. Да, а почему иногда священные Писания так резко говорят? если нам это мешает, то насколько больше это мешает Богу. В Иезекииле Бог сказал, и я прошу вашего внимания сейчас, мы в рассеянии, без того, что мы это знали, из-за ассимиляции мы наполнились разными вещами, которые были против Бога. И мы учим своих детей тому, чему мы научились. И несколько дней назад, камера, камера гдолим, э, в несколько больших раввинов здесь в Израиле сказали так. Это русская алия, коммунисты-алкоголики, приехали сюда со всей своей грязью. И он, наверное, пытался процитировать пророка Езекииля, но он забыл, что он тоже с Россией приехал. И он тоже унаследовал вещи, которые были против Бога. И хотя он говорит, я религиозный в пятом поколении, и это не значит, что он чист от всего этого дерьма. Но каждая группа, мы, особенно, мы, они, светские. Каждая группа пытается сказать, я лучше всех. Эти коммунисты-алкоголики. А эти тупые э, религиозные. А эти э, гомосексуалисты-атеисты. Мы все нуждаемся в Боге одинаково. И когда Он немного приближает к нам небеса, Тогда вся эта дрянь освобождается, и мы очищаемся. Это его действие. Он говорит, я вас очищу. Не вы будете очищать друг друга. Но иногда нам нужно просить, Господь, ты очисти нас. Я говорю нам, как мессианским евреям, очисти нас, мы должны взывать к Богу не только ради себя, но и ради всего народа Израиля. Вы со мной? Наша молитва Должна быть, должна быть такой Господь, очисти меня от скверн, меня и весь народ Израиля. Какова разница между нами и между Древним Израилем? Почему каждый раз мы молимся обнови наши дни как прежде? Почему мы хотим быть как прежде? Я уже говорил сегодня. Они должны были поднимать свои глаза наверх, почувствовать Бога, сказать: "Славьте Господа ибо вовек милость Его", и их вера. Обе, а יותר, их вера смогла э, просто разрушить стены Иерихонские и поразить охраняющих их. Каждая стена была э, 50 метров э, в высоту. Не, 5 метров. 5 метров. 5, метров. Нес. Происходило чудо. Готовы ли мы нашей верой сегодня сделать чудо? Только совсем чуть-чуть. Когда Иезекииль говорит, я заберу у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, это намек на нашу способность верить. Я уже сказал сегодня. Мы э, где-то 30-40 лет верим. Между нами есть такие люди. Есть 5, 10, 3 года. Мы, к сожалению, все э, младенцы в вере. Поэтому мы должны взывать к нашему отцу, чтобы он что-то сделал внутри нас и дать нам Новый Дух. Новый Дух — это значит помочь нам получить те вещи, которые Господь приготовил для нас. Это такое выражение. Например, тому народу, который сидел в Египте, что они должны были получить? согласиться с Муше, встать и выйти. Те, которые были в пустыне, что нужно было им делать? Согласиться получить от Бога Тору с небес и делать то, что Бог призвал их. Во время царя Давида, что они должны были делать? Они должны были принять это мессианское призвание Давида, э, изгнать филистимлян и очистить эту землю для строительства храма. А наше поколение, -а. наш народ должен принять Иешуа. Увидеть в нем искупителя и ответ на наши проблемы. Но скверно наполняет нас. И мы нуждаемся в милости от Бога. Нам нужно сердце плотяное и новый дух. Поэтому Шауль говорит, я хочу достигнуть этого в Мессии, поэтому я нуждаюсь в милости с небес для того, чтобы пережить силу воскресения из мертвых и познать Бога. На этом я хочу завершить сегодня. Давайте встанем и помолимся. Reproduce. Отец наш Небесный, помоги нам. Помоги нам и обнови наши дни как прежде. Помоги нам верить, как в Древнем Израиле. Сенсоры. и задействуй в нас э, эти сенсоры веры. Очисти нашу способность связаться с тобой. И, и помоги нам исполнить твою волю в этой земле и в нашей жизни. Обнови наши дни как прежде. Шабат шalom. Шабуатов